Вася, да как же так, Васячка? Там сейчас она прям да. прям молодец. Прям вершусь, держусь, малая. Пойдемте посмотрим. Да, тут его целует, прямо в губы в сосос. Мы снимаемся, кстати, для федерального канала. Я не знаю, говорила ли я об этом, но это достаточно серьезно. Ну выпивай, Ну я расскажу историю. Да. Давай. Это ты нажала, ты это, я ты нажала это ты нажала. И знаете, ну не может быть все гладкое. Сюда. Да. Если ты спомешь, ты это поймешь. И другой человек, который будет тебя смотреть, тоже это поймет. Всем привет. С вами я, Лерка Ацкевич, такая Маня Новицкая. Мы сейчас отправляемся в наш небольшой тур по городам России. И нас ждет Нижний Новгород, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар. Я хочу снять какие-то моменты может быть, вместить это в одно большое видео, либо же как-то разделить. Посмотрим на это дальше. Вот. Надеюсь, вам будет интересно посмотреть это видео. постараемся снять как можно больше всяких интересных штук, которые обычно остаются за кадром в таких поездках. Бога! Спонсор моего здоровья, блин. А, -а, -а, -а, -а, а Постараемся не умереть, потому что я сейчас немножечко болею, и сейчас вообще 4 часа дня, в Нижний Новгород мы приедем в 10 утра, и это уже какой-то третий четвертый день моей болезни. Будем надеяться, что завтра я буду супер-пупер и спою как надо, не опозорившись. Хорошо, конечно. Вот, давайте, до связи Люблю, целую, пока Спасибо Лучше намного Сейчас, ну, типа, нос почти прошел И стало, чтобы голос перестал хрипеть В 10 утра завтра Поняла, что у меня еще не было возможности Как-то благодарить вас Просто, знаете, когда нет моментов, что я не часто задумываюсь о цифрах. Типа есть и есть, и я этому очень благодарна. Но я хочу сказать спасибо за то, что вы становится больше, за то, что вы все еще долго понимающие, понимающие меня очень. фотограф с этой шапкой. И все-таки Лера где-то покупала. Серьезно, очень много людей стали об этом спрашивать. У меня есть еще митинги, желтые, правда. Это Аня на зеленый. Мы хотим вам рассказать одну вещь. У Ани есть сестра которая из утробы их матери вылезла на 16 минут позже. А, ну Аня... да, а они вот... 5 минут раньше. А, ну, зачем тебе портишь мою воображаемую историю? 5 минут раньше. На 5 разницы. минут Аня вылезла раньше. Они разнояйцевые и не похожи. Это я зачем вообще рассказываю? Галя, сестра Аня, после рождения прекрасного Роберта занялась вязанием. И вот эти вот шапки, это вторые шапки, которые она связала. Вот вы спрашиваете просто, что за шапки, а я решила ответить вам именно во влоговом варианте видео, если вы хотите узнать побольше, посмотреть, что она еще делает, потому что мы ее заставляем их продавать, ну реально крутые вещи. Заходите в инстаграм, здесь будет ее инст. Или можете зайти в описании, читайте описание, читайте в описании, пожалуйста. И кликнуть по ссылочке, перейти в Инстаграм. Если вам будет интересно, написать. И вы сами можете выбрать цвет э, качество ниток. От этого, конечно, и стоимость будет зависеть. Все, будем чай чайкать. А еще что-то сказать, какие мы Спасибо, вот спасибо за работу. приятно работа с тобой. В смысле, я 10 копеек не читалась. Верх вниз, вверх-вниз, девочки, негодяи гозяй Скорее бы, тебе Вася, да как же так, Васечка? Его жмет, кто-то вешал, значит. Да, тот его целует прямо в губы в засос что ты? Что Потом... Ой, извините, я опоздался. А... Все, кошелька уже нет. Ой, уже. <свист> <свист> <свист> а, как... а как непоколебимо было, да. Мне показалось, что мы в Казани. Ну да, я с, да. с Казани. Да. В Казани? Да. Едем в дом. Уже Нитьи синдами. Нет, наверное нельзя. Сказали, что типа в этом. О да. У -у -у. Мама написала твое спасибо, с Богом, девчонки. Все нас к Богу посылают. Я сейчас крашусь, потому что у нас есть интервью на каком-то очень крутом канале главном первом. Сейчас. Сейчас нам предстоит интервью, на котором я расскажу все свои самые страшные тайны. Мы снимаемся, кстати, для федерального канала. Я не знаю, говорила ли я об этом, но это достаточно серьезно. Знаете, там не скажешь, типа, такие слова, как ⁇ бля ⁇ или ⁇⁇ «ёб твою мать ⁇ И что мне тогда говорить вообще? Я буду танцевать. Хорошая дурочка. Да, очень хорошая дурочка. Спасибо. Иди танцуй, пожалуйста. Еще порву сегодня все. Пойдем. Приготовилась, оделась. Вот такой вот у нас правный лук. Пахали концерт в Нижнем. Все было круто, ребят. Мне очень понравилось. Какие-то вообще ненормальные. Ну, в хорошем смысле. И нам теперь нужно быстренько очень собраться с дома. Ассистент по вещам. Секундочку. Oh. Секундочку, это стремное доехало, да, поправлю. Mm -hmm. Вот. И, блин, прям вообще на полную отвлечь. Мне очень понравилось. Шикарное выступление. Шикарные люди. Хороший очень концерт. Воронеж, ты следующий. Когда начал снимать темноту. Воронеж! Мы в Москве! Сейчас раним Сейчас поезд пересадки в Москве до Воронежа и Мы сейчас где-нибудь покушаем и сядем на наш поезд Я при чемоданах Сейчас покушаем А на следующий путь он Пороче глянь! Я что, снимала себя крупником? <реклама> на протяжении всего маршрута следования нашего поезда вас обслуживала бригада проводников московского филиала Федеральной пассажирской компании под руководством начальника поезда Калинины Натальи Николаевны. Перед выходом, пожалуйста, про. Счастливо! Мы сейчас я вообще в машине впервые в жизни, в которой руль находится с правой стороны. Все просто. И сейчас мы пойдем покушаем. Знаете, вот я подумала и решила, что влоги снимать это абсолютно не мое. Это ужасно сложно. Нужно придумать, что тебе сказать. И вообще как. Никто не хочет быть в моем блоге. Никто. Но он... Вот. Вот, красиво. Ладно, ну, выпивай. Ну, я расскажу историю. Давай. Короче, ребята, фишка в том, что фишка... После концерта в Нижнем Новгороде получилось так, что я немного перекричала и теперь надо как-то восстановить голос, потому что он стал в разы хуже, плюс это болезнь. И мы сами решили проверить метод коньяка. Стопка была полной и мне осталось еще чуть-чуть. И знаете, мне уже нравится коньяк. Я так говорю, Аня, может, я пью. За ваше здоровье, за хороший концерт. Вы, конечно, не видели того, как я кручу волосы, как я ищу резинку Кстати, один мальчик с Воронеже подарил мне резинку Очень кстати, теперь мне не придется ее глянчить у Ани постоянно Крутые ребята, что в Нижнем, что в Воронеже Все очень отзывчивые, что касается митингрит Очень страшно, не разочаровать сейчас вас всех вот именно своим пением, потому что я вижу ваши свергающие глаза, да, такие типа леры, то волшебное, нежелательно настоящая, и типа ты такой думаешь, ну, блин да, я же человек и к сожалению я болею чаще, чем вообще остальные люди все. В общем это трэш. Постараемся сделать про красоте, про красоте, а -а -а. и оставить всех довольных. Это сложно, но я постараюсь знаю что ты, ты будешь будешь будешь думать о мне думать о мне скажи пока или до свидания будет так сухо, чтобы чьи-то раскатилось плода в Да там убрать очень нереально. Мавр меньше. мы Мы никому не скажем. Ланя, придумай, что очень я сейчас все делаю. Я, я, я не хочу, чтобы ты хоть кому-то об этом говорили. Ланя, не тоже так.